Всем привет, дорогие друзья! Я хочу вас поздравить с наступающим 2022 годом. Что простому человеку нужно? Здоровье, любви, удачи, благословений. И я от себя хочу лично вам пожелать личное здоровье, финансовой независимости, территориальной свободы и, конечно, благословений до избытка. С наступающим вас 2022 годом. Всех люблю, целую, до встречи!